Торнадо из пыли. Похоже на какой-то метеорит. Туристы загрызли звери. Следы от зубов. Молния разорвана. Снаряд. Целый, не целый. Всем привет, меня зовут Александр. В этом видео поход по Калининградской области и по Зеленоградскому району. Это уже второй день. Вчера я поставил палатку. Вот здесь вот. Уже собрал, видите? На листочки подкладывал, чтобы теплее было. А вот костер. Хорошее здесь место. Пытался половить немножко рыбу. Но ничего не ловится. Этот поход на две ночевки. Иду в сторону Логвина. Там в лесу есть озеро. Недалеко от Логвина несколько километров. И там за ночую. Это примерно 18 километров. Ну, примерно. По карте я так отмечал, как на самом деле, ну, примерно так и будет. Может, 20. Отличная погода сегодня. Вчера вышел, так было, ну, небольшой дождик даже был. Маленький. Здесь еще одна поляночка. Ну, по прогнозу, вроде бы как на одном сайте не было дождя, на другом показывало 40%. Что может быть дождь? но ну, я не стал особо на это обращать внимание. И вечером вышел в поход. У меня уже есть видео на канале, я вот тоже в этом месте иду. Тогда я собирался... Дойти до моря это заночевать около моря. Но погода испортилась, и я решил тогда, что смысла нет. И поехал в Калининград. Достаточно прохладно у нас. По ночам холодно. Там около нуля, может быть. Пар тепла, но эта ночь была теплая. А завтра, вроде бы, будет холодно. Плюс один ночью. Вышел на такую дорогу, вот это озеро. Пройду около километра по этой дороге, а потом поверну налево. Маршрут у меня такой, ну, неточный он, примерный, Потому что на одних картах есть дорога, на других нет. Может, придется там вдоль полететь. Ну, посмотрим просики ну, мне кажется что мне налево нужно здесь беседка есть Может, можно посидеть наверное скорее всего потому что впереди там речушка он знак стоит что чистоту надо соблюдать скорее всего сюда посижу посмотрю по карте и пойду дальше смотрите какая здесь крыша заросло махом. Вот это озеро, где ночевал. Тут вот дорожка. Вот так вот я по тропинке шел. Потом вот эта вот дорога. Вот она там идет. И вот просика. Ну или дорога. И вот налево туда пойду. Вот туда. Дойду до поля. После поля нужно будет. Тут есть... Понятно. Сначала ее нет. Потом дальше идет тропинка на юг озеро здесь этого мне кажется, что это болото, что это не озеро. В прошлый раз я вот шел отсюда вот напрямик и так я его не нашел. Кто-то мне сказал, что здесь просто какое-то болото. Ну, сейчас увижу. И вот здесь вот есть дорожка, тропинка и вроде как здесь есть тропинка или дорожка прямо. Посмотрю, вот видно. Ну, если что, как-то по полям пойду. И здесь вот какая-то дорожка все-таки должна быть. Выйду сюда. Это дорога на Светлогорск. Тут танк стоит. Кто местный, кто -то знает. Это Переславская дальше. Потом пойду вот так, вот так, вот так. И в Колосовку. Здесь зайду в магазин. Потом пойду дальше вдоль озера. И вот куда-то сюда. Дальше потом покажу на лежало дерево пришлось обходить и смотрите что здесь это смородина много смородина здесь интересно может какое-то поселение здесь было Почему столько смородины? Прям много растет дороги. Рюкзак у меня какой-то скрипучий. Новый рюкзак... Ну, какой-то вот... Прям непонятно что-то. Скрипит, надо разобраться с этим. Либо я вот так уложил туда... Не пойму, откуда скрип Какая красивая дорожка стала. Выхожу из леса, дальше поле, нужно будет искать дорогу в сторону трассы Светлогорской, в сторону Переславского, Переславского, на колосовку не надо, поворот на колосовку. Ну и куда тут идти? Одна дорожка, другая дорожка, налево или направо? Вроде бы там перед поселком Молочная есть дорога в сторону прямо ну вот прям к танку. Но неизвестно. Здесь, конечно, более гарантировано, что я ну, приду правильно. Вот прямо не знаю, налево или направо. Смотрите, какая кочка. Это... что такое? Это... Ну, кроты, не могли же так сделать? Или что это такое? Вроде бы не муравейник. Все-таки mm. решил идти направо. Все-таки налево была дорога более понятна для меня. Но... Как бы... Легких путей не еще. Попробую все-таки найти дорожку перед поселком, налево будет, и там как-то по полям она пойдет. Не знаю, на всех картах по-разному, на одних одно, на других другое, сложно вообще сказать, сложно по ним ориентироваться. Малина. А тут что-то цветет, там вот цветут деревья это яблоня будет или груша похоже на яблоню в лесу смородина то есть летом у нас классно конечно можно идти в походе и есть что-нибудь а можно просто вот набирать и сушить в сушилках на зиму ну прямо столько яблонь. В одном месте очень много. Надо будет летом сюда прийти, посмотреть. Там вот все цветет. Некоторые невкусные, конечно, яблоки. Ну, такие дикие. Ну, попадаются даже ничего, такие хорошие. Впереди поселок Молочная, перед ним должна быть дорога налево. Но я что-то не вижу. Обычно вдоль дорог, какие-то деревья растут. Но тут не видно. Вот что делать. Решил я все-таки пойти по полю. Если там есть дорога, то я ее найду. Ну, сколько я клещей насобираю? У меня вот штаны, носки заправлены. Ну, штаны побрызганы. Специальной брызгалкой. Заросли колючих каких-то не пройти, не знаю. Не похоже это на дорогу. Пойду-ка я лучше там вот, где удобнее идти по полю. Дошел до канавы. По-прежнему рядышком этот поселок. Тут нужно пустить на ту сторону. Какая-то дорога. Дорожка идет в лес, и прямо отсюда вижу, что там красиво. Шел по такой заросшей старой дороге и вот вышел на такую. Справа там виднеется уже поселок. Возможно это Переславская. Получается, что вот прямо это вот заросшая дорога, по которой я шел там. Здесь ее, видите, нет? Ну, может была, но ну, вот тут вот такое тут какая-то канала. И не знаю, куда идти. Сюда можно пойти, так можно пойти. Я пойду вот налево, наверное. Мусор валяется. В принципе, вот там пробираться очень сложно. По зарослям. Я думаю, что эта дорога идет вдоль вот этой. Включил GPS, посмотрел, где нахожусь. Оказалось, что не там, не там, где мне нужно быть. Мне нужно сейчас немножко вернуться, ну, или можно срезать. Там, правда, какая-то речушка, и непонятно, как мне... Ну, ручеек. перейти, я вот думал, может, там на какую-то дорожку выйти. Там была дорожка. Но не факт, что найдет. Нужно в нужном мне направлении. Смотрите, какая здесь дорога была раньше широкая. Но эта дорожка идет не туда. Ну, конечно, можно было бы и там пройти, но это я бы потом на трассу. Моя задача такой маршрут пройти, чтобы минимум дорог было. Так. Поле, поле. Нужно мне идти куда-то на запад юго-запад. Ближе западнее даже. Солнце на юге сейчас. Примерно. Не, значит, куда-то вот туда нужно. Поле. Так, поле. Как обойти поле? Можно обойти вот там. Можно пойти здесь, по кромке, вот. Там лучше пойду. Нашел дорогу прям по полю. Вот как раз в нужном мне направлении. Начинаются сложности какие-то. Как-то надо перебраться. Хожу еще место Теперь прыгнуть можно. Вроде какая-то кочка там. Если как-то, если... Ну, не знаю. Так не хочется ноги намочить? Попробуй. Есть! Отлично! Мне нужно вот в тот лесок. Пойти его справа. Вдоль него должна быть дорога. Торнадо из пыли. Ох. Перешел в поле. Только что видел смерч из пыли. Или этот торнадо. Короче, пыль закрутилась ветром. И этот смерч или торнадо шел вдоль линии электропередач а потом поднялся вверх, и в воздухе уже развалился. Жалко, я не успел снять с самого начала. Может быть, там кусочек получится, если будет что-то видно на видео, то покажу. Вот обошел я лес, и пойду вдоль этого поля. Там впереди какая-то теплица высокая, и уже скоро будет трасса на Светлогорск. Прав будет поселок переславское Похоже на какой-то метеорит. По весу такое. Ну, не тяжелое. Ну, нелегкая. Ну, камень, наверное, тяжелее. Хотя нет, так же. А, По видите, еще валяется. Что это такое может быть? Пишите в комментариях, что это может быть. Очередное препятствие. Уже слышная дорога. Так, как же тут перейти? Вот, где-то можно? Вот здесь, наверное. Можно или не можно? Бросить? Так, ну не глубоко. Довольно-таки да глубоко. Так, можно вот там дальше. Отпишись. Опа! Всё, переправа пройдена. Это вот не теплица была, а этот домик так, крыша на солнце, прямо как будто она стеклянная, отражалось солнце. Прямо вот казалось бы, что это стекло. Странно, да? Черная крыша облестела, как стекло. Так, ну вот мне как-то надо куда-то туда. Ну, я забрел. Так, как-то надо пробираться. Может быть поближе вот там, там какие-то. Я так понимаю, что сады высажены. Яблочные. Может быть там где-то есть дорога более этого всего. Ой, я что-то. Это мудухал, все эти типа, пойдем. Заросли. Смотрите, видите, какая красота. И яблони растут. Так, вдоль забора дороги нет. Буду дальше так идти. Сколько еще метров надо? 200, так, 300. Вот уже трасса рядом. Пришлось мне даже пробежаться, потому что там ульи. И вот не доходя до ульев, ко мне пристала пчела. Ну, наверное, пчела это может оса, но вряд ли оса короче, я не заглядел, она просто кружила у меня над головой видимо, хотела укусить я отмахивался, как мог потом уже, когда к подошел там их что-то много стало летать, я решил пробежаться не знаю, правильно ли неправильно так бегать около улев, ну короче, я отмахивался бежал, бежал, бежал вот и вроде все нормально еще одного увидел на штанах Двух вчера я видел. Зашел немножко в лес. Ну, не в лес, а около... около дороги, под лесок. И вот сразу два клеща. Вот. Так вот. Штаны у меня побрызганы. Вчера не были побрызганы. И вот по побрызганным штанам в наглую сейчас полз огромный клещ. Думаю, если пойду направо, вдоль дороги, километра через два, будет шаверма и магазин с пивом. А если пойду, как я планировал, вот, прямо туда, в сторону колоссовки, там будет просто магазин с пивом, без шавермы. Прямо не, не знаю, вот, что делать. Вот, что делать. Ой. Ну, здесь маршрут интереснее немножко как бы я хотел здесь пройти вдоль озера там тоже вдоль озера не знаю, вот хоть монетку кидай что делать, что делать шаверма все-таки вкусная а можно пойти туда купить шаверму с пивом выпить пиво дойти потом по другой дороге до того магазина и пойти по тому маршруту. оптимальный вариант все, дошел за до Чебуречный. Это станция 20 километр. Магазин есть. А потом пойду вот... Да, вот дорожка есть. И вот там вот прямо-прямо и примерно я в колоссовку приду. Вот уже подхожу к колоссовке. Вот канал между озерами. Питьевыми. Здесь озеро Великое называется, но, скорее всего, это не озеро, а все-таки Аппарут. А там будет поселок Колосовка. Ну, Шаверма так себе, я вам скажу, на троечку, три с плюсом. Пиво купил тоже, Маклашку, ну, не пробовал, что за пиво. Как-то так шел быстро. Не хотелось останавливаться электричка. Прошел через поселок Колосовку. И иду вот сейчас по этой дороге. Справа там вот с этими деревнями озера и вот по этой дорожке я должен пройти вдоль этого озера и потом пойти вот левее там вдалеке лес, большой лес и в этом лесу есть озеро очень красивое тоже есть видео, где я ночевал на этом озере за направляюсь надеюсь, все будет нормально ну, как бы есть вопросы, потому что частично дорога есть, а дальше уже в лесу придется как-то идти ну, просто через лес. Либо там кругля давать большие. Но я пойду напрямик. Что из этого получится, конечно, интересно. Красота. Зеленые поля. холодать Посмотрел прогноз Ночью будет до 15 метров Ветер ну, Как бы надо будет Искать такое место Чтобы не упало дерево Потому что эти 15 Наверное порывы будут больше Так прохладно Утром плюс 2 Написано Но это в Калининграде а за городом, наверное, будет около нуля. Но у меня два спальника, так что я не замерзну. Дошел до канала. Какая чистая вода. Ну, как-то непонятно у меня там дорога кончилась. Мне кажется, она должна была быть нормальной. Но.. Так. А да как-то перелезть. А -да. Опа. Можно было обойти, оказывается. Вести а -да, я здесь пошел. Но я не вью просто. Оттуда а шел. Надо, наверное, смотреть карту, включать GPS, потому что я не очень точно понимаю, где я нахожусь. Ну примерно, знаю, но непонятно. Должна быть дорога вокруг озера ну, там такая непонятная дорога была направо но ну, может быть туда и нужно было идти да, надо включать GPS птичка сюда прилетела потом я подошел она улетела и вот видите смотрите Гнездо. Здесь, наверное, мостик был. Так камни сложены. И на этой стороне тоже камни. Я так не включил GPS. Вот. Ну ладно, сейчас. Включу, потому что если мне надо на тот берег, то я смогу по этим камышкам перепрыгнуть. Вот там какие-то люди с удочками. Интересно, значит там озеро. Да, конечно, что-то я это не туда зашел, видите, где озеро, где я. Но непонятно, что они там делают с удочками. На карте у меня озера нету. Вот реально нет. Вот я даже вот увеличил. Нет озера здесь. Ну, значит, я сейчас пройду вот так вот прямо. Потом вот дорожка. То есть, вот потом сюда. Ну, в общем, смотрите, озеро. Я немножко не туда зашел что они там ловят с удочками. у меня здесь не указано никакого озера придется немножко менять маршрут наверное ну сейчас посмотрю перейду вот тут вот и дальше будет видно это какой-то пруд выкопали запустили рыбу видите и люди ловят народу очень много Вроде бы вот эта вот дорожка мне нужна налево, направо вот эти вот озера платные. И сейчас будет километра, наверное, два, более менее нормальная дорожка, может чуть больше. А дальше нужно будет, наверное, идти на пролом. Ну, в общем, будет видно. Пышка одна и там вторая дальше. Это наверное для охотников. Будут вот сесть, смотреть добычу свою. Наверное надо залезть. Залез. Сначала полез с рюкзаком, но потом решил что нет. Видите, шатается все. Я может такое. И спустился, снял рюкзак и полез без рюкзака. Ну конечно, ну вообще классно, конечно, здесь посидеть. На лавочке на этой. Ну, все такое гниловато. Ну вроде бы нормально. Ох, хорошо. Как красота в походе все-таки. Сейчас посмотрю. По навигатору где я нахожусь я думал что я и что я уже должен идти по лису но получилось что шел по полю может быть не на ту дорогу свернул надо определиться шершин летает смотрите или что это такое здоровое Огромная он просто так клещ по мне ползет вот, Так, пшикалка что-то не очень помогает. Ты уже должен все уже. Ну ладно. Где это? Пчела или шершень, шерсть такой. Улетел. Такой трюкан. Он летает спокойно. Так что видите, пшикалки эти все. Ну, вроде помогает, конечно, но я вам таки иду. Так. Возьмите. Эта пшикалка, она помогает мужчина на несколько дней. Если каждый вечер убирать штаны в пакет. Так, опять летит это. Ну, прошло пару часов, но эти он должен, по идее.. Все уже упасть, отвалиться. Ну, все-таки. штука, на Да, все прекрасно было, но с одной стороны шаршин, тут еще клей. Так что, видите как. Ну, что. Он живет здесь, в лесу. Я пришел к ним в гости. Не, ну вот какой, да, посмотрите. Обычно они отваливаются. То есть он залезет тебе на штаны, зацепится, а потом ну, видно, что ему не нравится. А это мы в кайф вообще. Но ну, эта пшикалка у меня была на улице, и, ну, то есть зима она привела у меня там в сараюшке таком на улице и может быть она может ее нельзя так оставлять потому что ну как то так куда то ползет шиколка у меня там вот я бы сейчас на него бы, конечно бы посмотрел бы как это все какая польза от него сейчас то, что он показывает, что все твоя пшикалка. Твоя это все ерунда. Что нужно еще побольше вопшикать. Прям такое. Ползт, ползет. Ну, по идее, все уже должно. Ну куда? Там состав этой всей дряни, которую ты пшикаешь такой который его парализует то есть он не может он должен отваливаться и ну давай ты падай падай давай подай подай ну чет на его уши теперь все бросаем Слезы нужно будет очень хорошо осмотреться чтобы не было на клещей. После вернуться назад, вот по этой дороге, вы видите те домики, там озеро, где рыболовят. Мне, оказывается, нужно было идти сюда. Ну, конечно, дорожка не радует, как бы, меня. Можно, конечно, было и там дальше идти, но все-таки уже вечер, и там маршрут был, был еще длиннее, я решил вернуться, тем более там немножко, может метро пятьсот назад, но мне не очень нравится эта дорога, если она такая начинается, какая она будет дальше, что-то валялось на дороге, как вы думаете, что это? Что-то красное на дереве, вроде это куртка, да, куртка. Это, надо какого-то туриста загрызли звери. Следы от зубов. Молния разорвана. Точно, наверное, разорвали в клочья. Какие опасные у нас тут места. А может быть, он копал с миноискателем, нашел мину и взорвался, вот его на кусочки разорвало. Так, да, короче, два варианта. О, смотрите, что я нашел. Снаряд. Целый, целый. Проверять не буду. Лес очень красивый, вообще. Просто обалденный, он такой холмистый. Отличное место вообще. Вот отсюда я шел и есть дорога. Пойду вот сюда. Вот это по карте. Я иду. Через километр примерно будет памятник, погибшим в Великую Отечественную войну. Посмотрим, что там за памятник прям в лесу находится. Вот памятник погибшему в Великой Отечественной войну прямо в лесу находится. Ведь ухаживают. Какой-то человек идет впереди с собакой. Смотрите, какая красота. И рыба плещется. Прям идеально. Сидишь тут, ловишь рыбу. Вода чистая. Казалось бы, болото, да? Вода вон, чистая какая-то. Смотрите, здесь еще костерок рядышком, тут ожог. Ну классно, да? Вот сидишь, костерок, тут же поймал рыбу, сделал уху. Так, пойду-ка я схожу в поселок Логвина. Вот на да, поселок Логвина. обратил внимание, вот на красное дерево, вот, красная корона. Интересно, что это за дерево? Отсюда примерно метров пятьсот, наверное. Здесь в этом лесу есть, ну, вообще в Калининградской области, есть редкие деревья. Слизница — это достаточно редкое дерево для этой местности. Есть еще вот редкие какие-то другие деревья. И вот то, наверное, какое-то редкое дерево, прям красное. И не знаю, видно отсюда или нет камерой. Надо будет приехать и посмотреть, что там за дерево. А сейчас уже начинается поселок Логвина. Может быть с поселка Логвина есть еще какая-то дорожка туда вот, на то озеро, на которое я иду. Ну, не совсем туда, куда я хочу, но, по крайней мере, там-то я уже разберусь. Там лес чистый, ну, около этого озера. Так что я смогу. Не обязательно мне будет возвращаться и идти там дальше по маршруту. Вот. То есть у меня такой сегодня поход, ну как бы, то есть я пошел по маршруту, потом я немножко ошибся, и Сюда туда пошел, сейчас решил зайти в Логвина, ну сегодня и так я прошагал очень много, просто достаточно много и в принципе не особо устал. Все, вот что значит ходить на фитнес, вот с Нового года я хожу на фитнес, и это приносит пользу, явно, потому что первый поход, все-таки такой <laughs> длинный маршрут, я бы сказал, ну, достаточно такой сложный, потому что не только по дорогам, а по разной местности, и я с собой не устал что было интересно такая заброшка для дозора для игры дозора далековато от калининграда там по моему у них какое-то ограничение есть по километражу так вышел на трассу Иду в поселке Влаговина. Довольно-таки аккуратный поселок. Пострижены газоны людей. В Просто Такой магазин -то у них, конечно, ну, как вот советский магазин. Вот. Просто там все есть в этом магазине. Ну, не скажу, что плохой, но вот, вот такие магазины, они для людей как бы вот они знают что им там нужно местным то и привозят ну а интерьер вот как будто попал вот 30 лет назад в магазин я сейчас буду думать как мне пройти до озера до озера совсем недалеко может километра полтора здесь Ну, здесь поле и вот нужно найти дорожку мне кажется дорожка где-то здесь есть он какой вот шлейми просто крутой гонщик. Сейчас 100 километров разгонится на велосипеде. велосипеде. Ну, Шлема не зря сделан, наверное. Быстрый флаг висит. Пришлось мне все-таки возвращаться назад и идти по той дороге, по которой я пришел из леса. Потому что ну, меня не устроило та дорога, которая как бы другая, потому что там она приводит меня где-то центр центру озера, а я хочу заночевать именно в северной его части, там самые красивые места, ну там везде красивые места, ну вот как-то я так запланировал. Я пришел к этому прекрасному озерцу и пойду вот сюда. Какое-то время искал дорогу, не так, что просто оказалось, ну вроде все нормально. И осталось примерно метров 800 до озера. Леса. Там не видно. Там нашла, там остановилась. Вот там вдалеке два дерева видите? Не видно уже. Если я не ошибаюсь, в этом месте я когда -то ночевал. Тоже есть ролик. тут шок костер вот можно здесь найти где-то сидеть там вот стояла палатка отличное место ветер будет сильный вроде деревьев которые собираются падать нет ну кроме вот того да ну, я здесь поставили палатку вот тоже какой-то облом и на вид Но ну, я думаю что у нас это тоже не упадет, так что все будет нормально. Озеро здесь обалденное, просто обалденное. С утра вам его покажу, будет просто прекрасно. Трожок костер, перекусил. Всем привет, настал следующий день, 9 мая. Вот здесь такое красивое озеро, оно такое длинное. Вчера вечером было довольно-таки прохладно, был сильный ветер, и даже сидя у костра было как-то ну, не жарко. То есть даже прохладно было, даже у костра, потому что сильный ветер, он сдувал прямо в костер. Ты напротив, естественно, не сядешь ветра, потому что, чтобы костер у тебя был перед ветром, да, чтобы тепло шло на тебя, потому что искры, все это летело. И я сидел сбоку, и по сути все тепло, оно ветром сдувалось вот в другую сторону. И несмотря на, того, несмотря на то, что костер был довольно-таки большой, все равно было так прохладно. То есть я оделся так, и сидел так, скажем так, мне было не жарко. Ночью спал в двух спальниках, в принципе было нормально, то есть не замерз. Просыпался иногда, что просто у меня... Шапка слетала с головы, и как-то в голове было холодно. И вот несколько раз так просыпался. А так нормально. Сейчас пойду в сторону. В сторону, в сторону. Даже не знаю, как это озеро называется. Тоже вроде бы из питьевых озер. Да. Водички много. И не пройти. Раньше по бревнышку там можно пройти было. А сейчас нет вон она лежит под водой переправился через водное препятствие шел какое-то время по лесу и вот из него уже ухожу дальше пойдут поля иду в сторону пруда который называется танковый вот лес закончился и мне нужно вот через это поле вот в ту сторону куда-то хожу тут по полям по кустам вроде бы нашел более-менее дорожку которая идет ну не то что куда мне надо но в том направлении придется мне идти вокруг там на примик, я думаю не пройду потому что и все там кинуть болото вот смотрите здесь какая красота вышел на что-то более-менее похожее на дорогу, я надеюсь, что путь будет улучшаться, потому что вот поэтому всему идти Это очень тяжело. Так, еще одна дорожка, я пойду туда, тут смотрите мимо чего проходил. С этой стороны вот есть. Там заложено. Там заложено. Вот так это сверху выглядит. Приятные места тут. Не то, что вот поля были. Не нашел дорогу, по которой планировал пойти. Но ну, может быть можно было ее там найти еще, постараться. Но если она такая, что я ее особо не видел, то я решил пойти по другой дороге. Планирую пойти по этой дороге. И потом напрямик. Срежу через лес и найду другую дорогу. И вот такой план. Посмотрю, конечно, как это все выйдет. Но я очень хочу попасть на это озеро. На пруд танков. Вот смотрите, как здесь классно. Забрел в темный лес. Решил срезать. Ну, как бы я планировал, и вот теперь ищу дорогу. Как бы я более-менее нормально срезал, то могло бы быть и хуже какие-нибудь доросли. Вот тут ничего так. Так, и дорога? катке уже пусуют, что я на дороге нахожусь. Где дорога? Так. Может, это вот дорога? Угу. Похоже на какую-то то ли просику, то ли какая-то дорожка здесь была. Тут опять дорожки как-то того нет. Но вообще это карты указано не дороги а тропинки вот такой вот пунктирной линии это тропинки поэтому там тоже в поле когда я шел ожидать что это будет дорога ну это как бы не совсем правильное ожидание но хоть что-то там должно быть ну хоть какая-то тропинка но там в поле я что-то тропинок не заметил так, ну осталось немножко. Вот видите, метров через сто будет озеро. А вот эта дорожка, она указана, вот до озера пошла. А вот озеро. Там какой-то родник, по идее, или что-то такое. Надо будет потом сходить. Ну неужели я сюда пришел? И смотрите, здесь какая красота. Ну, я думаю, что берега, наверное, будет болотистые. Представляете, дорога, это на чем нужно так ездить, чтобы вот так вот спуститься, ну, потом подняться, ну ладно. Ну, здесь это просто... Может, на камеру так не видно, никакого У меня указан родник через 10 метров, что я не вижу родника. Ну, или то, где можно набрать воды, скажем так, для туристов. Там, по-моему, есть выход на берег. Вода чистая. Звученьки. Пойдем на ту сторону. У меня села почти батарейка на телефоне. Сейчас буду заряжать. А Надеюсь, там есть зарядка еще на нем. Потому что выбраться отсюда без навигатора. Ну, такой сложный будет путь без навигатора. Ну смотрите. А ничего так. Что, здесь не остановлюсь и отдохнул шел через лес думал меня здесь ждет маленький ручеек и за ним уже там более менее нормальная дорожка оказывается это прямо такая маленькая речка а не ручеек но буду искать теперь место где можно перейти и впаду вдоль ручья так, здесь можно бросить вот это вот бренышко. Так, песок вроде бы крепкий. Куда его бросить вот сюда? Так. Так. И... Опа! Опа! Блин, я промочил ногу. Как так? Видимо, съехало. Так, ну и куда дальше? Прошел немножко по какой-то тропинке, вышел на поле, и вот опять поле. Так хочется по нормальной дороге уже пойти. О, дорога. Это надо же. Ну, не скажу, что я не ожидал, что она будет, но я уже настроился на то, что это где-то вот там будет эта дорога Это маршрут классный пол сегодня почти что я хотел посмотреть я посмотрел дорожка тут конечно разбитая сейчас сухо, еще пройти можно а так туда дожди даже обойти трудно потому что там внизу вот, водой все залито Топаю вдоль поля. С этой стороны какой-то лесок. Честно говоря, я не знаю, где нахожусь. Но ну, примерно понимаю. Но точно как бы не могу сказать. Это не столько пока важно. Все равно все примерно в том направлении, в каком нужно. Я двигаюсь. Как хорошо. Вот типа нормальной дороги. Не вот по траве. Я находился сегодня, конечно, по лесам, по всему вот этим. Клещей периодически стряхивал себя. Ну, вроде бы на теле не было ни одного. Только на одежде. Я так раздеваюсь периодически и осматриваю себя. Вроде бы все нормально. Вышел на дорогу которым можно дойти до колоссовки примерно километр два в ту сторону в эту сторону поселок Люблино ну или в Калининград ну, в Калининград можно и так и так проехать тут питьевой канал тут между озерами питьевыми Значит, это то озеро которое я только что был это тоже питьевое озеро а если идти куда я хотела еще дальше это вот куда-то вот туда, как туда пройти, я смотрел по картам, тоже непонятно, но сегодня я уже находился по траве, поэтому нет, хватит, такой вот, смотрите, сидел тут у озера, я остановился, и он такой подходит, ты чё это, а? ты чё тут, есть давай, что просто так стоишь, а?" Да? Ну ты обнаглевший, мне кажется. Не кажется, а, товарищ? Посреди дороги. Дорога. Реально стоит. Какие у него ласты. Что? Мне ничего тебе дать. Такой красавец, да? О! Просто такой рэкет на дорогу вот выходит. Ну-ка, дайте поесть. Дошел до колоссовки. На этом мы поход закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.